Всем привет, с вами я, Зайка Низ, и это будет новые похождение языки, так как просто пришлось закончить, хотя может быть не закончить, не знаю, сейчас посмотрим. В любом случае, если это не будет похождения языки, если я все-таки верну старые похождения Зойки, то это будет модное выживание, ну, назовем это так, да. А, это не просто выживание Uh, я вам объясню, это кратенько. В принципе, в дереве вы уже можете понять, почему там стоит скелет. Не знаю, вот и ты тут можете видеть. Uh, я играю с модами, да. Собственно, из-за того, что у меня лицензия, я теперь могу играть с модами. Речку, может, я тебе скинула? Не буду. Потому что у меня есть мод, фурнитур. Всем давно известный. Можно я его убить, пожалуйста, этого скинуть поганого. Что его вообще скинуть. Только костями своей дай, да из-за того, что у нас такие вот деревья есть. У нас теперь вот корнистая земля есть, если это так вообще можно назвать. У меня уже очень мало жизни, а мне нужна еда. А, это еда, и, наверное, это единственное то, что я сейчас забыла себе выдать, потому что, как вы видели, у меня был вот сундучок, и там я немножечко себе выдала вещей из самых таких основных, можно сказать, шучу. Uh, у меня куча всяких модов установлены uh, Вот еще вот этот То есть, У меня есть сундук Вот такие вот хранилища прикольные uh, Кровать бирюзовая Потому что все-таки волосы бирюзовые у Азойки Я просто попытаюсь как-нибудь перерисовать скин Но у меня почему-то не хочет в редакторе открывать нормальным, хорошим Костер, который я потушила И который я еще и сломала Класс! С вашего позволения, я возьму, просто эту выкину. Я просто не знала. И возьмем новый. Вот видите, как у меня тут много. У меня тут всякие защиты эти стоят. Я не разбираюсь. Я знаю, то, что это делает, что это делает. Что это делает. Э -э -э примерно, что это. Это вот. Не особо разбираюсь, но пр примерно как-то. Да. Это мины. Ничего, какие-то тут блоки. Тут прикольный сканер -дур, но она меня бесит. Тут де деревья и о, фурнитур. Еще маленькие модификации есть. Хотела еще одну сделать, но потом от нее отказалась. Потому что это уж больно. Это, о, типа, усложненные версии. Вот, сейчас кофе. Можно. Еще бы я бы себе кофе бы выдала бы. Но а это есть только с вашего позволения. Так, э вот ещё опанул, короче, тут куча всего, а, ну да. А, еще я хотела вообще-то начать не ночью, а днём. Ещё, опять же, с вашего позволения, я себе просто быстренько... А, понятно мне майнкрафт нужно майнкрафт стейк 30 штук себе выдам Простите, ну, я реально, не не ожидала, то, что я забыла почему-то про... И ладно, я такая уж не стык себе возьму. Хлебушка немножко. Вот, с вашего позволения, можно сказать. Если вы еще согласны, я могу себе выдать кофе павнер. А, еще могу вас немножечко обрадовать, вы думаю, сами увидите. Вот. Вон, там вот деревушка. Еще, на самом деле, у меня изначально был спав э, спа внизу, я его немножко переставила наверх. Изначально я хотела внизу снимать. Но там гора и монстры, и как бы, ну, вы понимаете, все. Сами. Э, мы будем ждать, пока это дерево вырастет. Я не знаю, как этим деревом пользоваться даже. Я надеюсь, у меня овцы далеко не уйдут, потому что большинство мебели из фурнитуры э, состоит именно из шерсти. Я так что. Да, я это сделала. Еще пока у нас не все деревья вырастили. Потому что я специально немножко посадила, ну вы сами понимаете, я не могу. Будем обживаться внизу, тире наверху. То есть и там, и там сразу. Ну я сверху, внизу корова есть. А, так полагаю, то что большое большой половое. уже, господи, уже биология полезна в серии. Быстренько добываем себе земельечку. Киппенвентер а, я играю, Киппенвентер, да. А, вам сразу скажу, чтобы вы не говорили, что почему, что ты нам ничего не говорила насчет Киппенвентера. А, да, у меня в основном в инвентаре. Если вы не согласны, то можете сказать мне. Просто я новичок, можно сказать. Я редко когда выживаю. Выживаю только на серверах, где более-менее безопасно. Скелет сгорел. А, ну да, я же включила, типа есть день. Скелет сгорел. Так, о чем я говорила? А, ну да, я же, типа, все вспомнила. Типа, я же ночью тень включила. У меня камень мне за земли, ну, ладно. Примем за норму. Мне казалось, смотрите, земли осталось. Ладно. Я хотела сюда чтобы если ничего не падало. Ну, ладно. Ой, Димаш. Ой, ничего. Страшно, три уровня спускается. Получается, Здесь что ли? на следующем уровне чтоб чтобы особо таких переходов не было что-то обычная земля все, что мне сейчас надо сделать. Правильно, переспать ночью. ночь. Буду очень много фонар... фонарей. Факелов, потому что... деревья очень темные, можно так сказать. И вот сюда. Что, пошли там ломать? Да. Здесь мне еще осталось здесь. Ну, я сейчас буду уже срублю и... Тут нам сейчас и сразу и палки дадут. Это просто уже все знаю. Просто ломала так в творческом режиме. И палки, и дерево сразу дадут. Собственно, не помогло мне это. Как лучше? Тут обычно земля что-то делает. Ладно. Три палки, три дерева. Ну, неплохо, так неплохо. Но для начала я, пожалуй, уберу вообще всю эту землю. Да, чтобы он мне просто ну, никак-то не мешало, Потому что. Загад немножечко поможет э, развитию, можно так сказать. Потому что сейчас я здесь деревья посажу и все будет норм. Мешаться не будет только. Покрасками не всю землю беру, которая мешает э, плодотворению травы, которая мешает, соответственно, овцам. Ну, я делаю благо не только для себя. Я делаю еще благо для овечек. Которые мне потом нужно. Убивать я их, надеюсь, в очень долгом сроке не буду. Ну, кроме как того, как когда они, их много разведется, что будут очень не скоро. Конечно же. У меня куча земли именно каменисты почему-то ну вот удивительно интересно его обычную нельзя превратить сейчас я немножечко поищу так немножко тут разобрала нашу гору сделал печку каменный все как обычно а, еще я вспомнила, как делается костер Надо сделать палочки специальные, которые нам выдались после разлома той, того костра. А потом уже выложить их и зажечь. Я это не смотрела. Я это реально вспомнила. Спать можно так ночью почем. А я, кстати, могу сделать немножечко уютно кофейный столик, ой, каменный кофейный столик, каменный столик. Ну это, люди, ну это хоть что-то, че ничего. Согласитесь. Пока дома я строить не буду, именно само снова. Эх, дайте, кстати, дольше ждать деревья, в отличие от обычных так, Ты мне тут, пожалуй, не мешайся, пожалуйста. Я буду сносить эту гору потихонечку, здесь у нас будет стоять домик, как ни странно. так заходит, как будто медленно едет вагонетка по рельсам, но там, ну, не со скоростью, не с их или кто-то идет по лесу. так, нет, стоп, это <свят> что-то низко стала хотя нет, не низко стала копать, наоборот высоко мне ниже как бы надо спустить как бы нет, я здесь могу повыше что сделать, а пониже просто вот здесь что-то начала, начала так копать, что-то уже чуть ли не свой дом типа начала придумывать ой, копать вот ломали и спать. Я, наверное, сейчас за кадром быстренько снесу эту гору. Вот. И вернусь. Люди, если честно, я устала. Нет, не там плане то, что устала играть. Нет, я устала вот это вот ломать. Все это железный каменный герку, потому что железо я так все еще нашла. Я довольно много раскопала. Еще решила покупать немножко земли, немножко здесь обустроить. Ну что вышло. Кстати, вот тут можно немножко вот так вот спуститься. Аккуратненько. Да. Подняться, спуститься можно. Пока вот так вот. Где? А вот, опять собираем эти зерна, я... единственное, что в этом моде, это зерна, вот в это деревья, еще я как раз таки вместе с вами соберу деревья, потому что у меня кончились деревья, оригинально, этот еще не толстый, не толстый, господи, тут еще толстых деревьев нет почти. Нормально, ты взял, прям передо мной вырос. Вот это, ладно, не будем. На самом деле, лучше не рисковать. Ты потеряешь дерево вообще, в принципе. Вы знаете, что вместо этого надо сделать? Вообще сделать... Я всё окей. Сделать себе ступеньки. На самом деле, я могла бы просто сейчас обжарить камень, но у меня нету, сами понимаете, с чего. Господи, сколько на это нужно стаков? Мне кажется, у меня ровно сейчас все идет, да? Все. У меня влучник практически не зачем. Сказал я и исполнила то, что, блин, мне же еще, первых, строить путь нормальный вот к тем деревьям, и для одно к деревушке. Раз. А, был Было еще палки. Чего я такой тупил? Так. Ну, да, делаем не каменные уже. А Деревянные добываем. Дерево. Короче, построила небольшой мостик. А, нашла деревушку, нашла еду, нашла уголь, уголь, уголь. Куриный помет. Что рука зла голове эка когда сплются. Добраться никак нельзя. А это не добыть. Mm, да. Что теперь сейчас домой на да, не вернусь? Паркурист. Хотя Зойка не паркурист. Это от них именно только остается. И в моде голодниче там животные тоже самое остается. Ну почти. Только на Земле именно убирать придется, приходилось бы. Так что и волки там какие-то сильно агрессивные были, хотя они защищали от скелетов это было плюс. Просто вот непроученных волков можно было оставить у, тебя, у себя, Ладно их не бить и все, ты обеспечен в защите от Ездить еще вот эту коровку, фиг, точнее, залезешь. Это когда я спешила домой поспать. Стояла под себя блоки, чтобы быстрее добраться. Пока земля такой путь, я нашла куда деть каменистую землю, землю, нет, обычно земли мне не надо тратить. Хотела сейчас, по-фага, достроить. Да, кстати, сбегала, нарубила одно дровишко. 17 акаций и куча палок. Ну, не куча, но есть. Довольно прилично. Можно сказать, попалась в ловушку. наоборот, не спрятаться, можно сказать. Так, сейчас я пойду сделаю лопату Каменную. Потому что мне тоже бесит. Кстати гора вижу воду раздражать не могу разводить пока у меня воды нет пшеница и до жителей пока тоже не добраться и желез нет в принципе классно поэтому мне по-любому нужно будет так лопата и бежали копать мне известно немножко становился резко в принципе сами все видели. Вот куда лучше. Вот куда мне легче теперь с этой лопатой. Дерево это очень медленно. Так. Очень нет, нет нигде вот. Вижу только монстров, все. Только монстров и все. Господи, это в дерево когда-нибудь вырастет? У меня уже земля немножко подвишивает. Ой, лопата почти сомалась. А Еще немножечко не то начала рубить. меня тут немножечко тоже попало. как бы не там, просто немножечко начала делать и на этом уровне. но ну, я еще такая с уровнем не определялась. Чуть не упал, но у меня стоит геймп-инвентарь, я его проверяла, так что можно не бояться своей свои вещи. земли больше а, нет, но обычно земли больше нет раз. Давайте, меня сейчас как сюда траву приблизить, вот так, И просто сейчас заменяем. но рано или поздно заменю. Если же не на обычной земле, то на что-нибудь другое. Опять не мицельно кружила травой. дайте мне к обычной земле пора бросаться обычной траве. Ну все, расчищено. Побольше уже. А думаю... Да, у меня уже кончилось нечего строить нечем застраивать ну так я уже неплохо кстати за первую серию все сделала сейчас руки нормальные в состоянии а, все рука уже не выключит вот так что я думаю уже пора заканчивать Мы много чего успели сделать серию. ну да, расширить территорию, mm -hmm. вот, посадить кучу деревьев, которые будут еще расти стали до нормального состояния, у меня уже дерево, скоро будет охватывать мою мебель, да, Чего не с руками? Вот, попытались как-то сходить с жить, к жителям, но не получилось. Да. <клес> я с руками нормально, все. Окей. Okay. Да. Будьте, я с ловушку попалась, господи. Ну, ладно. С вами была я, Азойка Низ. Ставьте лайки. И всем пока-пока-пока.